Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о ветрозащитном гипсокартоне. А в частности, нужно ли проклеивать швы, где резаны, и по стыкам, и так далее, либо не надо. Прежде чем начну, хочу сказать сразу, подписывайтесь на телеграм-канал обязательно, на YouTube подписывайтесь, на инстаграм подписывайтесь, везде все интересно. В Телеграме вообще каждый день, в принципе, я снимаю что-то, показываю, что происходит. Там все немного быстрее. Вон, так что подписывайтесь все. Смотрите, что касается швов. Производитель заявляет так, что я разговаривал с проектировщиками, инженерами. На производстве именно и задавал всякие разные каверзные вопросы. Нужно ли, не нужно закрывать сердечники, если открытый, если шов, если то-либо все? На самом деле не нужно закрывать шов, ни край, ни низ, ничего этого делать не нужно, это не требуется. Только лишь в том случае, если фасад, делается гипс и, скажем так, оставляется на, ну, там, в районе полугода, может стоять спокойно без ничего. И поэтому, чтобы воду не загнало, если вода будет попадать в швы и не намочила древесину, и... Скажем так, утеплитель. Поэтому, ну, больше всего древесина, потому что вся вода, которая попадет на бумагу, она, в принципе, немножко поднапитает себя и также высохнет то есть без проблем. Это просто чтобы в шо не попадало. Но видите, у меня заклеено. Я не оставляю это на, ну, скажем так, на полгода и так далее. То есть, у меня делается и делается. Но я все равно проклеил. Почему? Потому что, вот, как раз-таки, если бы я использовал брусок, который накрывает посередине, шел бы, либо брусок 48, либо, ну, скажем, двойную, две рейки мог бы прибивать, там, 24 плюс 24, там, 24 плюс 32, без разницы, что-то в этом роде. То в этом случае получается, э, я считаю, более правильно, если закрыть швы. И у нас всегда приходят, если заводы, элементы, и вот в таком раскладе, если будет обрешетка, то всегда будут швы проклеиваться. Поэтому, если вы делаете, просто идите всегда от обратного, как у вас будет расположена вагонка, здесь она будет у меня горизонтально, поэтому вторая обрешетка у меня пойдет вертикально. И вертикальная соответственно, не будет закрывать сам по себе лист гипсокартона. Поэтому... В данном случае это более правильный вариант, но не обязательно, опять же, если не оставляете надолго, то по сути, ну, как бы так, не сильно это принципиально. И для фасадов используйте ленту уже, э, вот, э, этот вариант я посоветую самый лучший, потому что он подходит как для внутренних, так и для наружных работ. У него другая немножко структура самого по себе скотча, и поэтому он качественнее и лучше намного подходит. Вот. В принципе, и все то, что нужно знать. А так, сердечники ничего не нужно закрывать. И если закрывать, то производитель уже говорит, их инженеры, что это уже будет немножко другая классификация и будет еще жестче. То есть, ну, крепче имеется в виду. То есть, если вы это сделаете, это хуже не будет. Но обязательности в этом нет никакой. Поэтому я рассказал все, что хотел. Еще раз говорю, подписывайтесь на Telegram, на YouTube и на Instagram. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!